Итоги недели на телеканале УТР студия Начагуса. Здравствуйте. Украина готова помочь в рамках завершения военной операции НАТО в Афганистане. Об этом на саммите НАТО в Чикаго в начале недели договорились президенты стран Виктор Янукович и Хамид Карзай. Как известно, накануне был принят план вывода боевых подразделений из этой страны в 2014 году. Это решение поддержала и Украина. Кроме того, Янукович напомнил, наши миротворцы, участники миротворческой миссии НАТО в Афганистане с мая 2007 года. Президенты также договорились об обмене визитами на высоком уровне.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 Лекарства в Украине должны быть доступными. Президент Виктор Янукович требует немедленно усовершенствовать систему контроля качества и цены медпрепаратов. Об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Президент предлагает ввести систему государственного контроля над производителями и продавцами лекарств, которые завышают цены. Генпрокуратуре и Минздраву Виктор Янукович поручил проверить фармацевтический рынок, а парламенту внести соответствующие изменения в законодательство. По его словам, монополизация рынка лекарств и слабый государственный контроль – две главные причины проблем Украинского фармацевтического рынка. Мы должны сделать лекарства доступными. Не может быть такого, чтобы за несколько лет некоторые группы лекарств подорожали в пять-шесть раз. Нужно усиливать законодательство, поднимать ответственность производителей, деятельность всех диллеров. Назрел вопрос совершенствования и обеспечения деятельности этих структур, создания государственной системы надзора. Уволить министров сознательно тормозящих реформы поручил президент Украины Виктор Янукович премьер-министру Николаю Азарову. Об этом глава государства сказал, открывая заседание Совета регионов. Проводить постоянный мониторинг ситуации президент доверил первому вице-премьер-министру Украины и министру экономики Валерию Хорошковскому. Виктор Янукович отметил, необходимо значительно ускорить модернизацию страны с целью усиления социальной защиты граждан. Среди главных задач развития педиатрической службы, благодаря проекту «Новая жизнь» уже открыты современные перинатальные центры в Кировограде, Харькове, Киеве и на очереди Днепропетровск. Необходимо активизировать программу «Новая жизнь». Уже открытые начали работать современные перинатальные центры в Кировограде, Харькове, Киеве, Донецке и, наконец, я надеюсь, Днепропетровск присоединится к ним. Полноценная разработка этого проекта требует надлежащего финансирования и внимания со стороны местных властей. Модернизировать Киевский институт педиатрии, акушерства и гинекологии планирует премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он заявил во время посещения медучреждения. По убеждению премьера, средства, которые государство выделит на реконструкцию, необходимо использовать рационально. В частности, воздержаться от дорогих отделочных материалов и сосредоточиться на закупках современного оборудования. Отметим, что основным направлением деятельности института является перинатальная медицина. В частности, здесь диагностируют и лечат врожденные пороки у новорожденных. Специалисты учреждения занимаются проблемами бесплодия ежегодно стационарную помощь получают около 11 тысяч женщин и малышей со всей украины с деньгами тяжело поэтому размахиваться намного не надо но и результатно сделать нет. чтобы это было ну, был в европейских клиниках и а нигде не видел скажем так какой-то вот роскошь роскоши не нужна излишество Стиль Барока никому не нужен. Главное, чтобы он работал. Всё да. везде функционально, отделочный материал да. достаточно да. недорогие. Правительству по поручению президента предстоит на надлежащем уровне оздоровить украинских детей. Согласно распоряжению, премьер-министр Николай Азаров должен обеспечить своевременную подготовку и содействие летнему отдыху и оздоровлению маленьких украинцев, прежде всего социально незащищенным. В Кабинете министров говорят, в этом году детский отдых профинансирован на 100%. Правительство планирует оздоровить 2 миллиона 700 тысяч школьников. Николай Азаров также отметил, что на период летнего отдыха необходимо обеспечить образцовое санитарное состояние лагерей и баз отдыха, а также должное медицинское наблюдение. За Премьер поручил Министерству социальной политики вместе с Министерством экономического развития и торговли проконтролировать вопрос обоснованности основ... об стоимости путевок на детский отдых, а также выяснить причины сокращения количества детских оздоровительных учреждений. Доступность путевок... Государство продолжает нести ответственность за социально уязвимых людей – сирот, инвалидов, малообеспеченных детей из многодетных семей, потерпевших от Чернобыльской катастрофы. В любом случае, внимание и ресурсы государства будут сосредоточены на защите и поддержке именно этих людей. На их оздоровление и в дальнейшем будут выделяться средства. Из года в год все больше. Когда речь идет о здоровье и безопасности детей, о качестве питания для них, о качестве медицинской помощи, может быть только две оценки – «отлично» и Неудовлетворительно. Безответственность и безнаказанность в сфере защиты здоровья детей уже прервали терпение. Отравление детей в школьном учреждении в Обухове стало последней каплей. Это же не трагическое стечение обстоятельств, а небрежность и безответственность. Еще в декабре мы провели соответствующее совещание и сейчас полностью готовы к оздоровительному сезону. премьер министром поручено провести последнее селекционное совещание Министерству здравоохранения, Министерству образования и Министерству социальной защиты. Совещание проведем на этой неделе.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 Они будут обслуживать пассажиров по маршрутам между Киевом, Харьковом, Днепропетровском, Донецком, Мариуполем и Луганском. Согласовать расписание скоростных поездов планируется до 5 июня. Билеты на такие поезда будут дороже, чем обычные. Впрочем, по мнению Бориса Колесникова, цена оправдана. Это невысокая цена. Это то, что в купеном и плацкарном вагоне железная дорога доплачивает 70% каждому пассажиру. Если ввести реальную цену на плацкарты и купе, то по скоростным поездам это будет еще как, как благотворительно сказаться. Кроме того, профильный министр заявляет, что в течение 4-5 лет ночные поезда полностью отменят. Такое решение не связано с введением новых скоростных экспрессов Hyundai. По его словам, ночные поезда начали отменять еще в октябре. Ведь из 7 тысяч вагонов, имеющихся в Украине, 95% были приобретены еще во времена Советского Союза. Просто вагонный парк изношен до неприличия. Их те, кто ездит на поездах, сами это видят. Какой выход на сегодняшний день? Поднимать стоимость билетов, ну, это неоправданно. Неоправданно потому, что их надо значительно поднимать. То есть, если в платкарте сегодняшняя цена билетов в среднем, там, допустим, 50-70 гривен, то в три раза это будет то же самое, что... Ведь у того же Hyundai эксплуатационных расходов намного меньше. И в конечном счете, если взять полную цену за традиционные перевозки, то она будет выше, чем второй класс. Тем временем билеты на футбольные матчи Евро-2012 практически раскуплены, отмечают организаторы. Заканчиваются последние подготовки к принятию футбольного чемпионата. О них в следующем сюжете.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 Матчем в Киеве. Ирина Тищенко, Ольга Кудина, Алексей Кольные новости УТР. С приближением евро 2012 на украинских улицах увеличится количество иностранных гостей. уже через несколько недель специалисты обещают туристический бум. Государственном агентстве по туризму и курортам прогнозируют в этом году Украину посетит на миллион больше туристов, чем в прошлом. По разным прогнозам, болельщики потратят тут от 500 миллионов до полутора миллиарда долларов. По данным Государственной пограничной службы в 2011 году из 24,5 миллионов иностранцев, которые въехали в нашу страну, 1 миллион двести тысяч въехали именно с туристической целью. И это на 20% больше, чем в 2010 году. Я бы тут хотела обратить внимание на ту корреляцию цифры, которую я назвала сначала. То есть во всем мире увеличение туристического, туристических прибытий в 2011 году зафиксировано на уровне 4%. А у нас, в нашу страну, на уровне 20%. Это очень хороший показатель роста. Украинско-польскую границу во время евро ежедневно будут пересекать 28 тысяч человек. Как прогнозируют в государственной пограничной службе, такая нагрузка ожидается в семи пунктах пропуска. Ведомстве обещают позаботиться главным образом о комфорте туристов. Каждый год с мая по сентябрь границы Украины пересекают тысячи туристов. Только в прошлом году из Украины выехало приблизительно 30 тысяч человек. Этим летом, прогнозируют в пограничной службе, из-за евро границу пересекут около 250 тысяч болельщиков. Уже сейчас на западной границе пассажиропоток увеличился в два с половиной раза. Кордон Границу пересечет более 250 тысяч человек, которые приедут в Украину разными видами транспорта на футбольный матч. Конечно, самая большая нагрузка будет на аэропорты. Команды, представители УФА, а также организованные группы фанатов смогут пересечь границу по упрощенной системе. В аэропортах для фанов будет выделен специальный еврокоридор, с помощью которого пассажиры смогут оформлять проездные документы всего за 20 секунд. Вся эта про пассажиров. В Украину вся эта информация о пассажирах передается нам через специальную систему сразу же, как только самолет поднялся в воздух. Когда болельщики будут проходить пограничный контроль, мы не будем выполнять никаких манипуляций. Пограничники уверяют, смогут оперативно справиться даже с очень большим наплывом туристов. Ирина Тищенко, Наталья Бабик, евгений Степанов, новости Утр. Цены на продукты в период евро, если и поднимутся, то незначительно, и на определенную группу товаров – воду, кофе, пиво и чипсы, прогнозируют эксперты. Экономически обоснованных предпосылок для роста цен на продовольствие в ближайшее время нет. В Украине достаточные запасы продуктов, к тому же ожидается неплохой урожай. Цены на большинство продуктов питания остались на прошлогоднем уровне. Исключение мяса. Его стоимость выросла на 30-40%. Министерство аграрной политики утверждает, в Украине достаточный запас продовольствия. Никаких предпосылок для роста цен нет. Однако может сработать украинская специфика «покупать про запас». Со стороны учреждений общественного питания следует ожидать возможного частичного роста. Но не потому, что это экономически чем-то обусловлено, а исключительно из-за того, что у них будет очень много клиентов. К большому сожалению, наши собственники любого бизнеса постараются увеличить свои доходы за счет повышения цен. Не потому, что им стало дороже покупать мясо или молоко, а из-за увеличения клиентов. Каких-либо предпосылок для повышения цен в ближайшее время, нет. Количество продуктов, выращенных в текущем году, дает возможность говорить о том, что у нас есть возможность обеспечить украинцев и гостей в период Евро-2012 качественными продуктами по доступным ценам. Цены на воду, кофе, пиво и чипсы вблизи стадионов однозначно вырастут. Насколько будет зависеть от аппетита в розничных сетей и спроса болельщиков. Эксперты аграрного рынка предостерегают, европейцы экономные и не привыкли сорить деньгами. К тому же и без повышения цены в Украине на некоторые товары, такие же, как в Европе и даже выше. В Украине розничные цены на некоторые товары превышают европейские. В первую очередь это мясо и молочные продукты. В наших супермаркетах молоко или кефир стоят дороже, чем, к примеру, в Германии. Поэтому прежде чем поднимать цены производителям и учреждениям общественного питания, стоит подумать, выгодно ли это делать. Во время Еврочемпионата по футболу в ресторанах гостям предложат 10 самых лучших национальных блюд, которые выбирали всей Украиной. В национальное меню вошли украинский борщ, запорожский капустник, сало с чесноком, холодец, странники, домашняя колбаса, блинчики с сыром, запеченный поросенок с гречневой кашей, вареники с капустой и грибами, пирог с яблоками. Анна Космина, Анна Нерус, Евгений Степанов, Новости УТР. Иностранные волонтеры помогают бездонным животным в Украине. Благотворительная организация «Четыре лапы» еще в апреле предоставила мобильные клиники для стерилизации животных и машины для отлова собак. Ветеринарные лаборатории на колесах ездят в основном по городам, которые принимают футбольный Еврочемпионат. Амир Халил – волонтер С Международной благотворительной организации «Четыре лапы» он побывал во многих странах Европы и Африки. Говорит, проблема уличных животных актуальна везде. Но ни в одной из стран ее не решают уничтожением. Это подтверждает и статистика Всемирной организации охраны здоровья. В Украине, уверены специалисты, должна победить человечность. Опека над четвероногими, вакцинация и стерилизация помогут избавить улицы от бездомных животных, а общество от опасности, которую представляют больные животные. Мы согласны, что такое количество животных на улицах является проблемой для окружающих. Но как от нее избавиться? Мы делаем так. Отлавливаем животных, стерилизуем, прививаем и даем идентификационный номер. Каждое животное имеет в ухе голубую клипсу. После мы выпускаем его туда, где выловили. На то, чтобы решить эту проблему, мы тратим очень много времени. Но именно такой метод рекомендован Всемирной Организацией Охраны Здоровья и Европейским Парламентом для длительного решения проблемы бездомных животных. Амир и его коллеги сотрудничают с украинскими, пироговским и гастомельским приютами для животных в Киеве. Также имеют волонтеров в Донецке, Харькове и во Львове. Одна такая команда на день может сделать 40-50 операций. Оборудование и медикаменты оплачивают иностранные меценаты. Все, кто увидит на улице собаку с таким голубым номером, будут знать, что она привита против бешенства, кастрирована и не представляет никакой опасности для окружающих. Сейчас организация «Четыре лапы» работает над базой данных таких животных. По голубому номеру в в интернете можно будет узнать, когда животному сделали прививку, где она живет и даже отслеживать ее дальнейшую жизнь по фото. Представители организации уже поделились своими идеями и планами с новым руководством Министерства экологии, городской мэрии и другими органами власти. Говорят, в целом реакция позитивная. Но чтобы действительно наладить сосуществование людей с животными, важно помнить, что жестокое поведение с животными – не изолированный в феномен, явление, которое задает общий тон человечности в обществе. Нестерилизуем, а кто-то берет и сразу после нас их убивает. Нужно, чтобы милиция исполняла свои обязанности по защите животных согласно закону. Но она не реагирует. Местные власти также должны руководствоваться требованиями законодательства. Также нужно, чтобы руководство страны обратило на это внимание. Города выбраны не случайно. Ветеринары и волонтеры надеются помочь Киеву, Донецку, Львову и Харькову гуманно подготовиться к футбольному чемпионату. И в то же время обратить внимание украинцев к единому европейскому стандарту человечности. Ирина Тищенко, Татьяна Моцик, Владимир Каркадым. новости.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 Цифровое телевидение станет доступнее для украинцев. Малообеспеченные граждане получат телетюнеры бесплатно. Для этого до 1 июля все региональные органы социальной защиты создадут соответствующие списки льготных категорий. Уже вскоре сеть цифрового телевидения покроет всю Украину. Чтобы малообеспеченные не остались вне этого процесса, их обеспечат телетюнерами бесплатно. бюджетом на 2012 год уже предусмотрены средства на их приобретение. А по регионам активно ведутся разъяснения относительно того, кто претендует на получение устройства. Первая категория, инвалиды, Первая категория – это инвалиды первой и второй группы. Вторая – это инвалиды войны третьей группы. Третья – это лица, которые воспитывают ребенка-инвалида при условии, что ребенок проживает с ним и не находится на полном государственном содержании. Четвертая – это малообеспеченные семьи, которые получают соответствующую государственную социальную помощь. И пятая категория – это лица, на которых распространяется право на субсидии в отопительный период в 2011-2012 год. Процедура получения телетюнера проста. Необходимо подать соответствующее заявление в Управление социальной защиты до 1 июля. Затем сформированные списки поступят на региональный уровень. После этого будут отправлены в Государственный комитет телевидения и радиовещания. В Киеве таких заявлений подано уже 9 тысяч. На Полтавщине, чтобы ускорить этот процесс, к работе привлекли даже тех, кто находится на учете в Центре занятости. Мы пытаемся организовать работу таким образом, чтобы уменьшить очереди в управлении, чтобы не накапливались толпы. Также приходим к людям домой. В основном это пожилые люди, инвалиды, которые ограничены в своих возможностях. В Сумской области такие проблемы решили с помощью волонтеров. Однако главным препятствием для жителей до сих пор остается отсутствие стопроцентного цифрового телевизионного покрытия в регионе. Мы исходим из чисто технических условий. Прежде всего телетюнерами. Согласно постановлению, запечатчиваются те особы, osoby... В, в зоне которых есть устойчивый сигнал. Это основное требование. И все же цифровое телевидение для большинства регионов является настоящим спасением. Ведь многие области имеют некачественный телевизионный сигнал. Во Львове, например, транслируется 19 украинских телеканалов, но сигнал позволяет смотреть только 3-5 из них. А вот продавцы телетехники уверены, переход на цифровое телевидение ударит по карманам большинства украинцев. Людям придется покупать цифровой тюнер, который ориентировочно стоит около 400 гривен. То есть это дополнительные расходы для людей. Это неудобно в принципе. Кроме того, есть только пару моделей, которые поддерживают наше цифровое вещание. Тем не менее, цифровым телевидением уже давно пользуется весь мир. Ведь оно гарантирует действительно качественный телеэфир. Украина, согласно планам Госском телерадио, должна перейти на цифровое телевидение до 2015 года. Анна Абрамова, Ольга Кудина, Евгений Степанов. Новости УТР. Искать чистую воду на территории всей страны отправятся участники акции «В поисках чистой воды». Она состоится с 10 по 25 июля. Во время автотура по крупнейшим городам Украины участники экспедиции будут брать пробы воды из местных кранов, колодцев и водоемов и делать химический анализ местных вод. Остановок будет множество. Наибольшее внимание планируется уделить водохранилищам вблизи Днепра, крымским источникам и колодцам Чернобыля. Результаты будут публиковаться на сайте проекта. А, не совсем полезная да? вот как раз история, там, высокой жесткости. Наоборот, очень мягкая вода, которая длительное время не стоит употреблять. Она не грязная, но ее состав такой, что ее как длительное время не полезно употреблять. Она Бывает жжение марганца высокого. Жжение – это природные вещества, которые есть Просто об этом надо знать и, и, и говорить. В Украине готовится к пляжному сезону. К началу лета планируют открыть 1200 пляжей. Из них половина уже проверены и готовы принимать отдыхающих, рассказывают эпидемиологи. Прибрежные места отдыха обязательно должны быть оборудованы контейнерами для мусора, питьевыми фонтанчиками, скамейками и туалетами. Трудно представить лето без отдыха на пляже. Однако специалисты предупреждают – осторожно, инфекция. Основная болезнь, характерная для купального сезона, это лептоспироз. Этой инфекцией можно заразиться, купаясь в водоемах через повреждение кожного покрова. Лептоспироз ⁇ тяжелое заболевание, поражающее почки и печень. Также к болезням, которые можно заразиться через воду, относятся гепатит А и холера. Впрочем, заразиться можно только на пляжах, где купаться запрещено. В Киеве открытый пляж молодежный, детский. У них есть все необходимые разрешения. Остальные пока закрыты, но не из-за инфекции, а по техническим причинам, отмечают специалисты. Столичные коммунальщики обещают, таблички повесят сразу же после того, как тщательно проверят все пляжи. Юлия Война, Екатерина Сметана, Максим Росомахин. Новости УТР. В Украину после 360-летнего перерыва возвращается реликвия киевского самоуправления – флаг Киева с изображением городского герба. Сейчас раритет хранится в государственной коллекции трофеев Швеции, военном музее Стокгольма. Выставку в Национальном музее истории Украины посвятили Дню Киева, Международному дню музеев и проведению ежегодного праздника «Неделя Европы в Украине». Среди главных экспонатов – герб, флаг и городская печать, датируемые 16-17 столетиями. Торжественное открытие экспозиции посетил председатель Киевской городской государственной администрации Александр. Попов. Спустя несколько веков в Киев к себе домой возвращаются реликвии самоуправления города. Это герб, печатка и флаг. Это уникальный случай, так как и в современной истории, в истории прошлого такого не было. Эти экспонаты очень ценны для киевлян, для Украины, для всего мира. 100 звезд мировой арт-сцены 30 стран мира в Киеве открылась первая киевская биеннале современного искусства «Арсенале-2012». В художественном арсенале представлены известные новые работы современных авторов. Выставка продлится до 31 июля. Кроме столичного арсенала, экспонаты биеннале можно будет увидеть и в регионах. Часть арт-объектов выставят в крупнейших городах Украины. Подробнее в следующем сюжете. На открытии первой биеннале современного искусства представлено 250 творений украинских и зарубежных художников и скульпторов. По словам куратора британского искусствоведа Дэвида Эллиота, главная идея выставки – понять прошлое во имя будущего. Думать о будущем, думаю, в этом состоит одна из главных функций искусства. Прошлое необходимо использовать не как темницу, в которой кого-то заперли, а как платформу. Надеюсь, с этой экспозиции вы сможете вынести не только радость от увиденного, но и опыт. Надеюсь, это будет именно такое понимание, такое воспоминание. Проект станет хорошей рекламой Украины в мире, убежден премьер-министр Украины Николай Азаров. Ведь язык современного искусства ⁇ хороший коммуникатор между странами и людьми. Если бы организовать здесь выставку, то мы готовы взять блин, для себя все абсолютно затраты, связанные с безопасностью, с страховкой. Потому что э, жители Киева, не только Киева, Украина, были счастливы видеть здесь многие ваши ну, сказать, картины. Совместный проект «Двойная игра» подготовили украинские и польские деятели искусства. Название символизирует двусторонние национальные и культурные отношения. Авторам проекта удалось соединить пространственные инсталляции с музыкой и видео. Насправде, я хочу только. Я хочу лишь одного, чтобы человек, проходя мимо моей работы, остановился хотя бы на секунду и подумал о Вселенной и о своем предназначении в мире. Часть работ подготовили специально на Биенале. Посетители впервые смогут увидеть искусство мирового уровня в таком масштабе. К карт проекту присоединились также Одесса Харьков, Днепропетровский Херсон. Там представлены работы известных авторов и новичков. Юлия Война, Виталий Захаров, Игорь Каркадым. Новости Утр. На этом у меня все. Хорошего настроения и до встречи на телеканале УТР.